Лидер нации, ну, что сказать. По факту президент у нас пока еще лидер нации. И будет таковым пока, не дай бог, его или не помрет, или его не свернут. Или сам не, не уйдет, не скажет, что он мухожук и устал. Это не потому, что он мне нравится или не нравится. Я, как вы заметили, я отношусь к нему более чем критически вопрос а другого что по факту другого у нас нет и он сам создал такую замечательную систему вице президента у него нету на постах на посту руководителя госдумы педераст бабушка сумасшедшая на посту, во главе сената то есть все потенциальные там налоговик абсолютно непопулярный сидит во главе правительства все фигуры которые Формально да, могут его заменить в случае, не дай бог, чего произошедшего. Они все или вообще непопулярны, или анекдотичны. Он сам это сделал. У нас большая война с огромными потерями. Думаю, что не меньшими, чем у вот так называемой Украины. Поэтому, когда некоторые идиоты накручивают цифры потерь украинских, они не думают на самом деле, что... Как это, какие мысли возникают в отношении наших собственных потерь? Учитывая, что последние полгода мы терпим одни сплошные поражения, в основном. Серьезные поражения. И о том, что мясорубка в Бахмуте и в районе Авдеевки, в районе Авдеевки она вообще нам в минус выходит очень сильно по потерям по сравнению с противником. А в Бахмуте, ну в лучшем случае один к одному. Это сказки по поводу того, что мы переломалываем украинскую армию. Она тоже перемалывает нас. Они знают все наши проблемы, лучше, чем их знает население Российской Федерации. Они знают, что запас оружия советского, он не бесконечен. Они знают, что у нас со снарядами проблемы. Лучше, чем даже до того, как Пригожин об этом озвучил, проблема снарядный голод начался еще прошлым летом. Просто об этом, и я знал о том, что снарядный голод уже в июне. Но я, естественно, об этом молчал, подождал, пока об этом скажет кто-то другой. Потому что тогда меня обвинили ну, вплоть до выдачи государственной тайны. Хотя какую государственную тайну я знаю. Я ее не знаю, только слухами пользуюсь. И там знаю, что с... проблемы со снарядами сейчас огромные на фронте. Пригожин паразитирует на этой проблеме. Но эта проблема не вчера родилась и не позавчера. Вагнер всегда снабжался по разряду выше первого. И у них только недавно до них дошла эта проблема. А подразделения обычные, артиллерийские и армейские, они эту проблему с лета испытывают, с прошлого. К сожалению, ситуация на фронте, которую средства массовой информации всячески лакируют, крайне негативно влияет на обстановку во всей стране, во всем нашем государстве.